Он упал. Ух ты, а, а, не, не, а, Игра Баклиган. Выбираем Синдуса заместим это вот гиры. Так, 190 А Как думаете, куда мне? Куда я могу кидать? Ну, как мы знаем, право. Ладно, право. А враг может быть налево. Ну вот сюда, давайте-ка. Блин, у него уровни 200G силы впереди, чем у меня. Ладно, он ждет когда я кину, да? Такой хитрый. Значит, смотрите у него уровень силы 200G. У нас есть карта ворот, вот, она улучшает нам на 130. Возможно, Выкоро, тишко, не попасть, поп -по Давай, Пакуган бой! на поле! бой, на поле! Блин, мы промазнули! Смотри, сейчас мы проиграем!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 Так, думайте, нам этого хватит. Потом после этой игры у нас будет там 11, 2, 12. Ядроус открывается на уровне 13. Вот его тоже нужно взять нам 200, 200 и 100. Вот тебя вот. Максатауэр. А то мы будем проигрывать вот так вот. Ну что ж, поле игры открыть есть у меня есть триста четыреста триста и 200 там сейчас разомнится хорошо карта ворот на поле попробовать на уровне силы мощным, поэтому нужно именно туда вот целиться бакуган в бой ай-яй-яй я попал на него карту Совсем сильнее чем я думал Хорошо, Бакуган в бой. Драгон, на поле. Ё-моё. Да, есть. А он там на поле? Или он промахнулся? Как думаете? Ой, Драгон, ни на что не способен. Та да ты монстр. Ты офигенный, сильный. Ладно, давай-ка. Максотавр в бой. Максотавр на поле. Отлично, просто снайперским. Так, я не видел, какого у меня Бакуган был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 как ты мог, блин! Уровень силы 350G. ДН пока что выигрывает. Отлично, Бакупэт. Бакуган в бой. Бакуган на поле. Максатавер. А знаете, мне нравится этот Макса Мы с ним подружились, <с <Enoughmax> как настоящие. Ну что способность активировать. Вот так вот, значит, Бакуган в бой. Бакуган на поле.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 На 300G. Вот лишь бы он не попал. Пожалуйста, не попадай. Ай-яй-яй-яй. Он не попал. Так-так-так. Ух, а я бы испугался. Что? А, это минус. Это плюс, точнее. Я думаю, это минус-минус. Ну что, Шпайерс, Двакуган, бой. Драго, на поле. Да... Нет, силы. Блин, я чувствую поражение. Драго, давай. Да. Карту открыть. Силовая атака. Давай-давай, Драго, блин. Не хватило. Надо карту способности улучшить на максимум. Блин, а он сильный игрок. Ладно.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 Зато твои бакуган не раскрываются. Серия 2. Ба, уже драго. Давай э, уже затягивать, драгу, давай. Эй, ворот открыть, способность активировать. 240, получай. Ха, это мало. Масато, ты неужели достаешь? Ну ладно, Бакуган в бой. Бакуган на поле. А, бакуган в бой. Бакуган на поле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 Заканчивай драгу. Окей, Дэн, Бакуга на поле. У него Бакуга упал. Я не знаю, что с этим полковником, но ну, он явно сломан. Полковник, мы тебя выигрываем. И выиграли. Победитель, Дэн. Отлично, мы победили. т т т так т тек 11 уровень. Или же нет? Блин, ну жалко. Я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути? кто пожалеет? Ха! Скажи мне, пожалуйста, Дэн, а зачем ты бьешься? Или ты просто любишь Бакуганов? Я бьюсь за свободу Бакуганов. Мне нужно спасти от плохих, как ты. В смысле? Я тут ничего плохого не делаю. Так, карта ворота на поле. И карта ворота на поле. Максотавр, Гидроуз. Бакуган в бой. Максотавр на поле. Т -т -т -т -т, есть, попали. Ух ты, неплохо. Мой Бакуган не попал. Вот так тебе и нужно. Так вот, карты способности активировать. Ха, это еще маловато. А да, блин. Как-то бесконечно. Рейн силы 950. уровень силы 950. Это ровно. на Бакуган в бой. Бакуган на поле. бой. Макс Максатава, да? А, это Сындл, у него 50G силы. Ладно, вот тебе. 250. Победитель Бен. Отлично, мы победили. Есть! Невероятно! 1870, это офигенно! Вау, ну но снова Бакуган появился. Патрикс, Вентус. И Болтон, Блоу. Ух ты! Кракеллус, Хаус, 400G силы. Это, конечно, невероятно. Ну а мы таких не возьмем на спайруса. Так, значит, мы можем, конечно, взять Бакугир. Всем Бакуганам, и мы станем намного сильнее. Давайте. -ка. С кем нам сражаться? Чайно, ну давай с тобой еще. Поле игры открыть. Кас, ну а вот ты. Я уже подготовилась и точно тебя вырублю. Посмотрим. Картовородное поле. Давай-ка. Макса утаба, побеждай. Конечно. Конечно, не него больше. Ух ты, а он мощный, он быстрый. Но он промахнулся. Получай урон. Стоп. А, да ладно, это маловато, 950. Хорошо, дракон. Я раздавлю Гатиона. Бакуган в бой, Бакуган на поле. Отличный снайпер. Скил удар, Драго, Спасибо большое тебе. Ну что ж, карту урот открыть. Именно драгоноид. ла -а -а но ну, это маловато. Я знаю, что есть еще сила мощнее на 600. Это у нас было мощно. Сын должен с Бакуган в бой. Вот. Всем время замок риск. Вот, значит, смотрите, тихо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 собрать бонусы и G силы, а тут так их не да, то тут, тут нет их. Так, у нас что запускается игра? Я ее прям запущу, может быть одну серию. Кстати, у нас камера. Нажимаем отмена там мы знаем все но проверено отлично давай давай, давай вернемся 2021 21 апреля но обновление в 2020 году вступая в бой сражаясь так, различные исправления коррекции.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 когда ты видишь, то у нас будет больше всего, там еще 3-го, то знаю сколько. Ну вот оно. Что, блин, с ним сейчас? А, ну да. Типа, так типа уже на лайк на стык. Слежа, ты что-то так сделал?